Освещению всегда уделялось пристальное внимание, будь то завод, склад, торговое помещение, офис или дорога. При установке света нам всегда кажется, что дешевле – это выгодней. И только со временем мы понимаем, что дешевые светильники и неправильный расчет освещения обходятся куда дороже. Светодиодные решения от компании CLED – это целый комплекс услуг, который поможет сэкономить до 70% от расходов на освещение. Все, начиная от поставки качественных светильников со сроком службы более 50 тысяч часов и заводской гарантии до 7 лет, заканчивая проектом, монтажом и последующим обслуживанием осветительного Плюс ко всему, быстрая доставка в совокупности с реализацией вашего проекта под ключ помогут сэкономить не только ваши деньги, но и ваше время. Мы знаем толк в свете, ведь также мы имеем собственное производство и изготавливаем светильники по техническому заданию заказчика. В наличии всегда есть более 500 моделей светильников. Выезд нашего инженера на ваш объект с тестовыми образцами совершенно бесплатен. А наши специалисты бесплатно подберут для вас лучший вариант оборудования и сделают расчет экономии и сроков окупаемости. Компания Силет. Освещение будущего уже сегодня. Анимационные ролики Lime Space Современный метод продвижения бизнеса.